Здравствуйте, дорогие друзья! На улице Владимирской в Киеве, между Михайловским монастырем и Софией Киевской, как раз напротив главного управления полиции в городе Киеве, стоит каменное изваяние, которое известно как копия сбручского идола, оригинал которого находится в историческом музее города Краков в Польше. Что это за изваяние? Это что, языческий идол Верховного Божества Палапских славян Свентовид, как считал советский академик Борис Рыбаков, или изваяние не имеющее ничего общего с культурой и языческими культами славян, как утверждали Гуревич, Срезневский, Дмитрикевич и Нидерва? Что же на самом деле изображает так называемый «збручский идол» установленный в центре Киева. На мой взгляд, наиболее обоснованную интерпретацию значения четырехликового изваяния, стоящего в центре Киева, излагает наш украинский исследователь Анатолий Иванович Железный. Результаты исследовательских изысканий Анатолия Ивановича следующие. В 1848 году. На дне реки Сбруч, вблизи местечка Гусятин на Тернопольщине, была случайно обнаружена и поднята на поверхность странная четырехликая четырехгранная скульптура. На всех ее четырех гранях имелись рельефные изображения людей и животных. Как указывает Анатолий Иванович, российские ученые тут же классифицировали находку как славянский языческий идол, извоянный неизвестным восточнославянским мастером. За прошедшие с тех пор годы эта первоначальная, поспешная интерпретация памятника не только не изменилась, но еще и дополнилась новыми красочными подробностями. Как пишет Анатолий Иванович, крупнейший представитель панславийского направления российской и советской историографии, академик Рыбаков объявил сбручского идола древнеславянским богом Вселенной Рода. Некоторые другие историки, основываясь на трехчленной градации изображений на гранях скульптуры, решили, что все эти фигурки и предметы символизируют представление древних славян, о всего сущего на небо, землю и подземный мир. Для рельефных изображений они даже придумали различные сакральное название. Предположительно, женская фигурка с продолговатым сосудом в руках – это, дескать, великая богиня с рогом изобилия. Воин с мечом, стоящий возле коня – это род академика Рыбакова а по мнению других ученых Перу. Но большинство исследователей, как утверждает Железный, пришли к выводу, что древняя скульптура представляет собой славянского бога по имени Световид. Имя Световид явно образовано от украинского светогляд, мировозрения. Есть еще и другие, не менее колоритные версии. Однако, как замечает Железный, для отнесения данного изваяния к идолам из сонма древнерусских языческих божеств нет ни малейших, даже самых зыбких оснований. Потому что, во-первых, на изваянии нет никаких надписей, по которым можно было бы судить о его славянской принадлежности. Во-вторых, в нем невозможно выявить каких-либо признаков, характерных именно славянскому стилю вояния, так как история вообще не знает ни одной древней достоверно славянской скульптуры. И в-третьих, найден памятник на дне реки, следовательно, историки не имели никакой возможности хотя бы приблизительно определить его возраст традиционными методами по глубине залегания от дневной поверхности, то есть по принадлежности к какому-либо культурному археологическому слою по характеру сопутствующих предметов материального быта в виде черепков глиняной посуды бус фибул поясных пряжек и тому подобное на каком основании спрашивает анатолий железный господин рыбаков решил что женская фигурка с сосудом в руках изображает некую Великую богиню с рогом изобилия. В древнерусском священном пантеоне никакой великой богини не числится, а рог изобилия является атрибутом древнегреческой, а не славянской мифологии. Поэтому возникает вполне резонный вопрос, а при причем тут вообще неизвестный восточнославянский мастер, в частности, и древние славяне вообще. Если для древнеславянской интерпретации из идола нет ни малейших оснований, то для констатации его тюркского происхождения такие основания как раз имеются. В каких шорах рассматривали данный памятник российские и украинские ученые, если они умудрились не заметить главного? И общая его композиция, и каждый его барельеф в точности соответствуют традиции тюркских надмогильных памятников, известных под названием скифских баб, еще недавно украшавших вершины курганов в Приднепровских степях. Эти степные изваяния отнюдь не были условными антропоморфными абстракциями, все они имели портретное сходство с похороненным в кургане человеком. И каждая из этих каменных фигур – непременно держит в руках сосуд. Никакой это не рог изобилия, он мертвому человеку ни к чему. Это, согласно тюркскому тингрианскому похоронному обряду, чаша с напитком возрождения. Поэтому, если мы хотим оставаться в рамках реальности, то мы вместе с Анатолием Железным, а также вместе с Резневским, Дмитрий Кевичем и Нидерло должны признать именно тюркское, а не славянское происхождение сбручского изваяния. И, конечно, попытаться определить время, когда это изваяние было создано, а заодно разгадать смысл, который вложил в него древний скульптор. Еще недавно задача эта была бы абсолютно неразрешима. Однако в последние годы в связи с отменой цензурных ограничений на научные публикации в научный и культурный обиход стали входить материалы, о существовании которых советская историография даже не подозревала. В 1992 году была издана эпическая поэма «Шан Кизи Дастани», созданная в конце IX века нашим великим земляком, древнебулгарским поэтом-просветителем и общественным деятелем Микаэлем Шамси Башту то есть шамси-киевлянина. Полумифические коллизии, описанные в поэме, разворачиваются на фоне подлинных исторических событий и на обширных пространствах от Урала до Дуная. В поэме имеются бесценное свидетельство о тюркской предыстории Украины и, в частности, о неком древнебулгарском хане Шамбате по прозвищу «Кы». Кроме того, в 1994 году в Оренбурге были опубликованы уцелевшие фрагменты сочинения булгарского средневекового историка Бахши Имана Джахфар Тарихи, в которых также имеется немало данных о дославянском периоде истории Земли, на которой впоследствии сформировалась Украина. Анализ этих источников – позволяет нам по-новому взглянуть и на сбручского идола. Одним из второстепенных фоновых фигурантов поэмы Шанки «Сказание о дочери Шана» выступает некий древнебулгарский хан по имени Шамбат. Он живет в селении, размещавшемся на высоких прибрежных холмах многоводного Буричая. Река Буричай по-гречески «Борисфен» Была известна тем, что в ее нижнем течении имелись труднопроходимые каменные пороги. Только что хан Шамбат закончил строительство крепости на самой большой из местных гор. Так селение стало городом, который так и назвали Башту от Баштау, то есть главная гора. По окончании строительства верховный правитель Великой Булгарии хан Кубрат приказал Шамбату возглавить поход в бассейн реки Сулы, так в поэме назван Дунай, и отвоевать там новые земли. После упорной борьбы с придунайскими аварами Шамбат захватил обширные территории и около трех десятилетий проводил самостоятельную от Великой Булгарии политику в качестве царя Дулобы, за что получил обидное, ругательное прозвище «Кы», в мягком щадящем переводе означающее «отделившийся». Далее в поэме рассказывается, как воинственные фаранги, то есть франки, на голову разбили дружину шамбат Кия. В битве погибли три его сына – а сам он был вынужден вернуться туда, где начал свою карьеру, то есть в город Башту. Жители Башту были рады возвращению их прежнего управителя и с тех пор стали называть город Киобой, Киева. Приведем подстрочный перевод фрагмента поэмы Шан-Кизида Стани. Назвали город Башту его прозвищем Ки а крепость Башту его именем Шамбат. Поставили даже в честь него идола с четырьмя головами, одна его и три его сыновей. Бросил он трех сыновей при бегстве из дулобы, горевал о них, идол был ему приятен. Итак, согласно древнебулгарскому эпосу, четырехглавая скульптура была воздвигнута в память о гибели трех сыновей хана Шамбата Кыя, основателя столицы Украины – Киева. Всмотримся в лица сбручского идола. Одно из них, большее по размеру, принадлежит человеку пожилому, три остальных, меньшие – это лица юношей. Все четыре головы увенчаны одной общей шапкой. Трудно, наверное, придумать более удачный прием – для того, чтобы показать принадлежность изображенных персонажей к одной семье. Идея интерпретации сбручского изваяния Анатолия Железного, с которой невозможно не согласиться, проста. Так называемый сбручский идол и описанная в древнебулгарской поэме единственная в своем роде скульптура Шамбата Кия с сыновьями – это одно и то же. Отсюда таким образом следует, что стоящее в центре Киева четырехликое изваяние – это не идол, выдуманного советскими историками Башка по имени Световид, а надгробный памятник основателю Киева, болгарскому хану Шамбату. Что же касается места размещения надгробной скульптуры семейства хана Шамбата – то здесь с Анатолием Железным можно подискутировать. В своей первой публикации на тему, связанную с четырехликим изваянием, опубликованной в 2003 году в газете «Киевский регион», Анатолий Иванович предположил, что оно было установлено в Киеве на Борищевом холме. Но, естественно, это утверждение – большая натяжка. И наиболее логичное объяснение локации находки, названной сбрущским идолом, а в действительности являющейся надгробием семейного погребения основателя Киева хана Шамбата, это то, что в действительности семейное захоронение ханской семьи основателя Киева находилось и до сих пор находится в том же месте, где и был обнаружен надгробный памятник а именно на дне русла реки Сбруч, как это было принято в традиции погребальных обычаев великоболгарских ханов. Подобное размещение места захоронения известно, например, для места погребения хана Кубрата, верховного правителя Великой Болгарии. Расположенная на дне русла реки в селе Малая Перещепина, Новосанжарского района, Полтавской области. Так что с уверенностью можно утверждать, что стоящее в центре Киева изваяние, известное под названием «Сбручский идол, это не что иное, как надгробный памятник ханской семьи болгарского хана Шамбата, основателя Киева, а никакой не славянский идол свинтовид.